Быть целеустремленным человеком можно лишь тогда, когда есть цель. Цель может быть снять свой фильм, стать успешным бизнесменом, построить свой завод, стать лучшим продавцом в своей фирме, построить дом, купить квартиру, купить машину. Есть большие цели, на которые может уйти десятки лет, есть поменьше. Я обычно расписываю цели на год, иногда на месяц. И уж точно я давно смог определиться с целью на десятки лет. Гейтса это звучало примерно так – компьютер в каждом доме. У Генри Форда это была доступная и качественная машина для среднего американца. Моя цель – это стать первым русским артистом широко известным и популярным во всем мире. Долгосрочная цель – это компания Black Star Inc, входящая в десятку лучших музыкальных лейблов в мире. И все. И на это направлены мои старания и ежедневные действия. Ждать нет смысла. Есть смысл лбом разбивать гранитные стены. Действовать. Действовать. Mm -hmm. Именно действовать в одном векторе. То есть очень важно определиться и назначить вот одну точку, в которую ты идешь. И туда идти, уже преодолевая все преграды, обходя обстоятельства и так далее. Но если ты поставил 3-4-5 точек и непонятно куда ты двигаешься, ты просто свой вектор рассеешь. Ты просто время, которое самое драгоценное, которое никто не знает, сколько нам отведено. Год, два, три, пять, десять. Значит, ты потратишь просто на непонятные поиски себя подходы, какие-то потоки. Мне кажется, уже находясь на последних курсах института, человек точно должен для себя определить, кем он хочет быть. Он хочет работать в журнальном издании, он хочет быть крутым журналистом, или он хочет быть доктором, или военным и так далее. Конечно, все могут совершать ошибки. Можно начать работать доктором, и потом понять, что твое признание, все-таки картины дома рисовать. Но Никогда не поздно перепрофилироваться. Но очень хорошо иметь в раннем возрасте четкое понимание, кем ты хочешь быть. У меня и у моей компании есть миссия, есть четкая цель, к которой мы движемся. Это, это как бы очень важные вводные это очень важные данные. Мы здесь на этом рынке для того, чтобы не то чтобы, чтобы мне меня поняли, не то чтобы произвести революцию. Мы здесь для того, чтобы сломать этот рынок, изменить его, изменить вообще подход людей к музыке, для того, чтобы привнести много новых имен. У нас есть то есть во главе стола никогда не стоит цель заработать денег. Это не первая цель компании. Первая цель компании ⁇ это, наверное, изменить рынок, сделать его более красочным, убить всю эту старую монополию, которая мешала людям двигаться и идти вперед, вывести как можно больше к слушателю молодых и талантливых имен и сделать, чтобы как можно больше артистов совершали в нашей стране кроссовер. То есть кроссовер становились популярными за границей также. Никогда не будь жадным. Мой девиз, никогда не ешь в одиночку. Это значит, что если у меня хорошо дела, у моих людей они не могут идти плохо. Я видел бизнесменов, которые запрягают в свой бизнес людей как хомячков и кормят их обещаниями, что вот когда мы достигнем каких-то результатов, тебе что-то, да, и перепадет. Я привык делиться. Многие из того, что мы с командой Black Star Inc. зарабатываем, идет в новые проекты и снова вкладывается в развитие бизнеса. Команда растет, качество нашей работы растет. Но у моих ребят не бывает пустых карманов. Каждый из них – это часть меня. Я не один стал успешным, мы сделали это вместе. Их вклад нельзя оценивать одной только фиксированной оплатой ежемесячно. У нас есть и премии, и карьерный рост, и то, что нужно, чтобы в нашем лейбле работали способные люди, которые не согласны на чуть-чуть. Окружение команды, которая со мной говорит, да мы можем сделать до 100%. Вот пошел первый, кто всегда говорит, да 100% мы можем, мы можем еще лучше, мы 100% соберем. Еда, как, он Говорит, вот, давай думать как вот. И вот в этом, наверное, все время препровождения То есть у нас не было, да нет, ты не сможешь Да ты не сможешь Да нет, сто процентов ты не сможешь Говорит, Да нет, ну куда ты собрался? Ты не сможешь Вот когда ты получаешь такие импульсы от всего коллектива твоего окружения У тебя внутренний импульс работает в минус Ты никогда не получишь плюс Когда ты не знаешь как, но ты говоришь, я все равно смогу и лезешь нагло Прямо вперед, расталкивая всех. М То есть э очень важно зарядиться на плюс, иметь команду с тобой, иметь окружение, заряженное на плюс. И даже если ты знаешь, что это невозможно, Коллективная энергия способна в правильном векторе дать плюс вообще, у нас вообще в любом случае. Каждый из тех, кто умеет вести переговоры, знает, что самый главный навык в жизни – уметь договариваться с другими. Этому не учат в школе или в институте. Навык общаться мало тренирует, и нет предметов, на которых бы вы им занимались. Те, кто умеет добиваться всего посредством своей способности общаться, заслуживают большого уважения. Вдумайтесь, говорят, что связи решают все. Так вот, если у человека есть связи, вероятно, у него есть неплохая способность общаться, раз ему кто-то готов помогать. Теперь, больше о том, как успешно вести переговоры. Будьте уверены в себе на 100%. Пусть от вас веет абсолютной уверенностью, Ни капли сомнений или неуверенности в себе. Стремитесь к этому. Интересуйтесь собеседником. И не пытайтесь вызвать интерес к себе чрезмерно. То не есть... Э то есть не заостряйте внимание на себе. Сначала вступите в контакт так, чтобы расположить к себе человека и только после этого говорите о делах. Контакт это когда два человека искренне улыбаются и у обоих светятся глаза. Четко сформулируйте в своем разуме цель, которую хотите достичь по завершению переговоров, перед тем как их начинать. Подготовьтесь к переговорам, узнав больше информации о собеседнике. Это поможет вам видеть его точку зрения гораздо легче перейти к согласию. Общайтесь грамотно и четко по теме, без глупых шуток, которые собеседник может не понять. Будьте в теме с тем, с кем ведете переговоры. Попытайтесь максимально понять, что ему интересно. Старайтесь, чтобы в итоге вы оба выиграли и ярко указывайте на это. Чем чаще вы общаетесь с людьми, тем больше у вас будет опыта. Для того, чтобы быть убедительным, нужно самому верить в то, что вы говорите. Продажа – это в первую очередь уверенность, которую вы несете и передаете. Уверенность в том, что это будет ценно для того, кто покупает. Общительность – это еще один важный фактор успеха. Если вы не общаетесь, вас не заметят те, кто мог бы стать вашим соратником и другом. Высокая способность общаться не приходит сама по себе. Чтобы хорошо общаться, нужно общаться о чем-то. Например, я знаю много про музыку, про машины, про западную культуру. И я всегда найду общий язык с теми, кто связан с одной из этих тем. Понимаете, нужно хотеть общаться и уметь это делать. Наверняка у вас бывало так, что вы говорили с кем-то на свою тему, а он с вами на свою. Это от неумения общаться. Так бывает, и иногда даже смешно посмотреть на это со стороны. Два человека пытаются быть интересными. Нужно уметь как говорить, так и слушать. А тем, кто это не делает, им сложно будет иметь много хороших друзей. Нужно не только быть интересным, но и интересоваться другими людьми. Это однозначно даст вам дружелюбие со стороны тех, кем вы будете интересоваться. Ведь интересуясь человеком, вы делаете его важным и значимым. Очень важно найти кого-то, кто будет в твоем окружении превосходить тебя. Очень важно подпитываться, учиться опытом, ориентироваться на этих людей. И вообще стараться по жизни окружать себя людьми, которые гораздо успешнее тебя. В моем окружении до сих пор процентов, наверное, 70-60-70 людей, которые астрономически превосходят меня по уровню. И это самый большой для меня мотиватор. Я всегда смотрю, ориентируюсь, спрашиваю, наблюдаю. Это, это очень важно, это очень мотивирует. Потому что, когда ты стал главарем банды и расслабился, все. Придет новый главарь, который точно тебя подвинет. Вопрос времени. И вы же знаете историю про всех там и боссов и не боссов и так далее. Пока как бы, они жаждут вот этой наживы, каким-то превосходством, каким-то положением, они сметают все. Фильм уже многие видели. А как только они что-то получают на каком-то уровне и, собственно говоря, и расслабляются, сразу происходят коллапсы. Вот, собственно говоря, в вашей жизни, там, в нашей жизни это точно. Мы это прошли, проходим, и я уверен, будем проходить. Каждый раз, когда я позволяю себе чуть-чуть расслабиться, или Тимур позволяет расслабиться, мы друг за другом следим. То есть даем друг другу понять, что, чувак, не время. Но, то есть есть новые уровни, есть новые вершины, есть новые территории. В тот момент когда ты раскинул пальцы и уже понял, что я крутой. Очень важно уметь э -э, слушать э -э, коллектив. Очень важно уметь слушать и воспринимать критику. То есть не быть единственным первоисточником. Значит, Как я сказал, так и будет. И я на своем жизненном пути огромное количество увидел примеров, когда боссы компании, мои знакомые, даже некоторые близкие знакомые, Теряли полностью бизнес, потому что теряли контакт с коллективом. Я босс, я решил, у меня все получается, я все знаю. Вы сначала добейтесь того, чего добился я, потом там, учите, советуйте и так далее. Очень важно уметь слушать коллектив и трезво воспринимать критику. У меня был какой-то момент, когда меня вообще переклинил, я не мог это делать. Я был невыносимым типом, можете спросить у Пашу. Со мной было крайне трудно общаться. Очень вот. трудно. Вот Я где-то... Вот в облаках летал потом были вещи в жизни которые опускали меня сильно обратно и я стал более трезво смотреть на вещи сейчас э, в нашем э, офисе ежедневно работает больше 120 человек любой из сотрудников может и имеет прямой доступ и ко мне и к пашу Он может подойти постучаться посоветовать что-то сказать скорректировать и каждый из них будет услышан это очень важно как бы далеко ты ни заходил всегда опираться на мнение людей ничего не бояться и не бояться пробовать и не бояться экспериментировать и не бояться делать делать делать делать долго если не видишь отдачи на самом деле есть такой закон вращения энергии, если ты куда-то вот прям вкладываешь, вкладываешь эту энергию, этот сгусток энергии, он накапливается, накапливается, и неизбежно он упадет обратно, и у тебя что-то получится. То есть э, нужно не, э, не, не уставать, экспериментировать и пробовать. Если ты поставил какую-то цель, и ты задал, задался чем-то, то иди, не сворачивай маршруты маршрута, и все, и все получится. Сейчас э, в нынешнем обществе уже нет невозможных вещей, все возможно, главное желание.